Меня зовут Вячеслав Богданов, я руководитель компании Мастер продаж, я собственник этой компании. Наша компания уже 7 лет занимается обучением людей в области продаж. Это обучение практическое, это не теоретические какие-то семинарчики. У нас много практики. Вот вебинары, которые вы сейчас смотрите, это самое простое, что мы можем делать, вот, информировать публику о том, что мы делаем. Чуть-чуть про себя. Я являюсь собственником компании мастер-продаж, уже говорил. Я продавец с 35-летним опытом в продажах. Первую свою продажу я осуществил в 10 лет и при том при Советском Союзе, когда продавать вообще нельзя было. За это сажали. Я тренер-практик, консультант, лектор. Я специалист по повышению эффективности личности, провожу некоторые программы по повышению эффективности личности продавцов, руководителей и других сотрудников компании. Я автор статей-интервью для молдавских и иностранных журналов. Я пишу такие статьи для телевидения, для радио. Очень прошу для тех, кто подключился в эту комнату, отключить свои микрофончики. Да, кто-то не отключил микрофон, а это Нина Недялкова. О, отлично. Вот, еще я провел обучение для более 10 тысяч сотрудников и руководителей, я обладаю ну, таким авторством, и я написал авторскую такую практическую книгу руководства, памятка сильного продавца или мотивация продаж, это в этой книге 27 практических упражнений по продажам, не книга для чтения, книга для применения, я вам больше скажу, она не толстая, она просто практическая. Я еще, если про мое образование, то я обладаю академическим образованием в области технологии обучения. Я, Знаете, какое у меня образование? Я смотрю на людей, которые у меня обучаются, и физиологически вижу, какие препятствия у них есть в обучении. И могу им помочь справиться с этим, даже если они об этом не говорят. Я обладаю четырьмя, четырьмя уровнями тренера по продажам. Я обладаю специальным образованием по оценке человека, я могу оценивать людей, а также я протестировал огромное количество людей, но об этом чуть попозже. А также у меня есть образование в области повышения эффективности личности, я многому чему и сейчас учусь, и я не исключаю, что завтра-послезавтра здесь еще что-то появится в области образования. Хотя если мы впишем все курсы и тренинги, которые я в своей жизни проходил, то здесь ну, как бы, вебинар будет об этом. Хорошо, двигаемся дальше. Значит, про мои результаты чуть-чуть, про результаты нашей компании. Я увеличил свои продажи в 14 раз за 16 месяцев, когда был продавцом. Я помог увеличить продажи своих студентов до 5,5 раз в 2 месяца. О, спасибо, моя мама смотрит вебинар. Круто. Знаете, для меня это большое подтверждение, когда мои близкие родственники смотрят вебинар, который я делаю, провожу. Я протестировал более 3000 человек за последние 6 лет. Я создал собственную уникальную систему обучения продавцов. Я обучил продажам более чем 5000 человек за последние 8 лет. И это не семинарчики. Я спас от распада более 50 компаний и нескольких семей. А также я являюсь лучшим лектором СНГ. То есть я проводил, провожу лекции «Вся правда о наркотиках». На моих лекциях было уже более 10 тысяч учеников, студентов и преподавателей всей страны Республики Молдова, так как мы территориально находимся в Республике Молдова. Вот, в 2019 году я был три раза лучшим лектором в СНГ, среди всех лекторов СНГ. В 2020 году я уже был три раза, и у, нас, у меня еще большие планы на этот год, поэтому кто решил сдаться, я не сдаюсь. Еще, что хочу сказать по этому поводу. Ага, пару результатов, чего мы добились как компания. Наши клиенты, то есть клиенты компании Мастер Продаж, нам доверяют очень известные мировые бренды. Вот. И среди наших клиентов являются такие компании, как Porsche Center Молдова, как Керхер Молдова, как сеть ресторанов Энди Spitz, La это уже сеть международных ресторанов, как международный холдинг, Лакталис, в Молдове это называется Алба Молдова, как сеть заправочных станций, несколько сетей заправочных станций, строительные магазины, сети, заправочные, сети магазинов, косметики, продажа итальянской мебели, продажа IT-услуг, международная компания по производству одежды, обуви, аксессуар, ГЕС и так далее. Короче, много клиентов. То, что я вам здесь написал, это даже не десятая часть количества наших клиентов. Ну, вот таких, таких мы клиентов имеем. Я вам больше скажу, завоевать доверие у таких клиентов не так просто. И Я вам больше скажу, что если ä, ты проводишь только теоретические вебинарчики, семинарчики, а практики не касаешься, то, во-первых, это не помогает, и такие компании об этом знают и, и видят это. Вот они это отслеживают. А также, да и в целом нельзя добиться высоких результатов, если давать только теорию. Теория, она нужна, если она с практикой. Теория не нужна, если она без практики. Это куча непонятых слов, ну и может быть и понятых, но неприменимых. И еще пару слов про себя. Я... Отец троих детей, вот мои детки, вот самая старшая 25, самая младшая 2,5 годика, вот, вот такие мы красавчики все, счастливые, радостные, веселые, да, но сегодняшний вебинар проведу в большей части не я, так, нам кто-то пишет вопросы, так, это точно, не знаю о чем, но возможно это точно, хорошо, так. Значит, на самом деле вебинар, который вы сейчас, на котором сейчас участвуете и где, который вы сейчас смотрите, это всего лишь теоретическая часть, и мы за это не берем деньги, если вы заметили вообще за такие вещи, я не считаю, что надо брать деньги, хотя некоторые компании люди берут. Вот. Могу сказать одну вещь, что если вы попадаете к нам на обучение, то то, что вы сейчас смотрите, то зачем вы сейчас далее будете наблюдать, и инструменты, которые вы сегодня получите, это всего лишь вот айсберг, знаете, вершина которого только торчит из воды. Все основное, все мощное, все огромные результаты, все победы, достижения, они достаются не совсем простым способом, вот. но зато очень успешным, очень результативным. И после этого люди начинают, как говорится, балдеть от того, что делают. Вот. Кто-то нам пишет вопросы. Детки классные, старшие. Ну, детки, ну, ладно, это же мои дети, само собой классные. Хорошо. Вот. И я подхожу к моменту, что я хочу передать слово. Сегодня не проведу, помните, не я буду проводить вебинар. Перед вами сейчас человек, который проводит, делает холодные звонки уже много лет. Перед вами сейчас будет человек, который реально применяет все, что мы чему обучаем на практике. Перед вами сейчас будет человек, который очень часто мне помогает. Перед вами человек будет, который бок о бок, когда мне тяжело, помогает мне. Это, знаете, это человек, который может быть настоящим другом для любого человека, который на самом деле хороший человек. Это человек, которым я горжусь, что он есть рядом со мной. Это человек, которому я помог и который мне помогает прям регулярно. И спасибо, мой любимый человечек, что ты есть. И этот человек, Дмитрий Болонецкий, это коуч, тренер, режиссер, у него режиссерское образование. Он развивает три направления бизнеса. Он является менеджером и тренером компании мастер-продаж. Он является коммерческим директором службы доставки суши, он продает и суши. Он развивает онлайн-бизнес, интернет-магазин. И еще 20 лет у него опыта в продажах, из которых 7 лет на холодных звонках. Вот так, вот такой он. Дим, тебе большое подтверждение за то, что ты рядом с нами и... Блин, круто, что ты появился, круто, что ты стал таким, какой ты есть, и большое тебе человеческое спасибо за то, что ты захотел, согласился провести сегодняшний вебинар. Я знаю, что ты здесь, мы скоро задим тебе слово. Итак, тематика вебинара. План вебинара. Значит, мы разберем, что такое холодный звонок, так, так как многие люди чуть-чуть путают, что такое холодный звонок. Мы разберем его цели холодного звонка, я, я думаю, что Дима это вложит, я так уверен, что он вложит это в обучение. Как э, подготовиться к холодным звонкам, То есть бывает, не то просто бывает, а нужно уметь готовиться к холодным звонкам. Как правильно представиться при холодном звонке, такие моменты тоже бывают, то есть иногда бывает такое, что делают ошибки люди здесь. Точные этапы холодного звонка, вы знаете, точные этапы, которые вам сегодня Дима даст на холодных звонках, это этапы, которые уже отработаны и они сделаны так, как правильно общаться, как правильно вести так беседу, чтобы самому не расстроиться и чтобы тебя не расстроили. Далее, как не испортить клиентскую базу? Бывает такое, что если холодные звонки осуществляется неправильно, то клиентская база начинает исчезать из-за того, что ты звонишь, там человек, не знаю, что ты ему не так что-то сказал, он расстроился, ну и потерял его. Вот. И потом, когда ты ему второй раз звонишь, он даже не снимает трубку. Далее, как заканчивать холодный звонок, чтобы не расстроиться? Бывает такое, что людям, люди расстраиваются из-за этого. Я говорю о тех, кто звонит. Что делать, когда получаешь только отказы? При холодных звонках, кстати. Как поднять свой боевой дух, когда звонить не хочется? И такое тоже бывает. Ну и будут вопросы и ответы, на которые будет отвечать сам Дмитрий, у вас будет такой момент, а также на многие вопросы, которые Дмитрий захочет, чтобы я ответил, он, может, он будет передавать мне слово, и я буду помогать ему. Итак, двигаемся дальше. Подарки презентация этого вебинара. Презентацию этого вебинара, а также точные шаги, холодного звонка. Очень прошу, кто подключился, выключите свои микрофоны. Девочки, слышу чей-то чей голос. Ага. Все, я выключил. А, да, значит, презентация этого вебинара и точные шаги холона звонка вы получите в конце вебинара, либо после вебинара в этом чате, в, этом, в этой группе, где вы сейчас находитесь. Мы обязательно туда ее закинем. Дальше. На вебинаре мы дадим небольшую часть технологии, и благодаря ей можно сделать положительные изменения в жизни и бизнесе. Особенно тем, кто звонит, либо кто занимается холодным обзвоном, общением с, с клиентами. И, ну, теперь мы как раз к этому идем. Дмитрий, Дима, ты здесь. Прошу тебя подключиться. Дмитрий. А, Дима подключается. Дима, спасибо, я выключу сейчас свою камеру. так чтобы я... Всем привет. Друзья, как меня слышно и как меня видно? Если хорошо видно и слышно, поставьте в чате плюсики, чтобы я знал, как связь идет. Так, вижу плюсик. Ага, есть. Отлично, хорошо. Значит, Вячеслав, спасибо за теплые слова, за такое промо моем. Вот. Немножко расскажу о себе. У меня 20 лет опыта в продажах. Первые продажи я совершил осознанно где-то в 11 лет. Получилось так, что мой отец приехал с рыбалки и привез очень много рыбы. И мы часть рыбы оставили себе, часть раздали там знакомым, и там остальная часть осталась. И мы думали, что с ней сделать. И тут пришла идея, надо ее продать. А как? Ну, я взял два ведра с рыбой и ходил по магазинам и продавщицам продавал эту рыбу. Вот. И получается, за, за 40 минут я продал несколько килограммов рыбы. Вот. Для меня это было вау. Получил какие-то свои первые деньги, какой-то первый опыт в продажах. Вот, мне это понравилось, потому что когда ты общаешься с незнакомыми людьми, особенно если они интересные, и которые заинтересованы в твоем продукте, то это поднимает по тону, вы находитесь в таком классном настроении. И хочется дальше тоже делать разные такие вот продажи. Вот. А что еще значит? У меня режиссерское образование, я режиссер театра и кино. Вот, что еще, около семи лет я а, занимаюсь именно холодными звонками, прям вот звоню незнакомым людям и предлагаю там либо товар, либо услугу. Как-то работал в одной компании, и мы с коллегами сидели, всех обзвонили, думать так, думать, так что делать, и мы, короче, <зяли> взяли телефон и просто с головы набирали номер телефона и звонили людям. И вот делали такие вот холодные звонки прям ледяным людям. И уже там договаривались либо о встрече, либо уже интересовались, нужно ли тому человеку наш продукт, либо услуга Даже есть такой опыт. А, вот. Что еще? Ну, где-то больше года назад мы с одним партнером моим, товарищем очень хорошим, мы открыли практически с нуля. Службу доставки суши. А, мой товарищ, он занимался кухней, занимался, он сушист, да, а я занимался продвижением, рекламой, продажами. И скажу, мы именно практически с нуля это все сделали. И я сначала не верил, что можно вот на суши как-то хорошо заработать. А, вот. И мы, получается, за первый месяц со дня открытия. Мы, наш товарооборот составил почти 5000 евро, вот. а мы что использовали? Некоторые приемы в продажах, э, техники убеждения, вот, э, красивую рекламу делали в соцсетях и вот так это вот раскрутились. И я в основном сидел дома, да, занимался удаленным этим, а мой э, товарищ, да, он в основном на кухне был, вот. и я как-то видел в интернете на фейсбуке, что Вячеслав Богданов, а я с ним был уже давно знаком. Смотрю, он занимается проводить антинарктические лекции. Я зажегся, мне понравилась эта тема, и я к нему обратился. Хотел узнать, как я хочу тоже стать лекаром по антинарктическим лекциям. И мы встретились с ним, пообщались, он говорит, что есть человек, который этим занимается, но он не в нашей стране живет, и где-то раз в год он приезжает и вот обучает людей этому. Вот. И я ему сказал, окей, тогда вы занимаетесь тренингами, я, у меня тоже есть опыт обучения людей, давайте я буду у вас работать, продвигать ваши тренинги. И вот так вот я начал продвигать, и параллельно я вот занимался еще слушами удаленно, через интернет. Вот, поэтому у меня времени хватало, и по сегодняшний день я а, работаю, сотрудничаю с Вячеславом. Вот, я очень благодарен ему за то, что он принял меня в свою команду, а, за то, что обучил очень многому. Вот, потому что я за последние пять лет обучался на разных тренингах, на разных семинарах. Это не только в Молдове, это также в некоторых странах Европы посещал тренинги. Вот. Но то, что получил у Вячеслава, это просто бомба. И так как у меня есть опыт около 7 лет именно в холодных звонках, да, я хочу вам дать такую одну схему, одну очень интересную, да, которую я когда делал звонки, то она в эта схема в моей голове. Я четко вот и Скажите, пожалуйста, напишите в плюсе э, в чате, э, поставьте единички, кто боится делать холодные звонки, звонит именно незнакомым людям, либо э, те, у кого есть сотрудники, которые боятся делать холодные звонки. Поставьте единички. Угу. Вижу, вижу, есть, так, угу. вижу, хорошо, спасибо. Вот. Почему новички боятся делать холодные звонки или там сотрудники, которые там, давно у вас работают, которые привыкли работать именно с теплой базой, уже с существующими клиентами? Вот. Потому что когда человек поднимает трубку и звонит незнакомому, внутри есть какой-то страх. Да? Почему? Он не знает, что сказать, но этот страх нужно перебороть. Но для этого есть некоторые техники, есть некоторые приемы, как поднять себе настроение. Вот. И что для этого можно сделать? Ну, например, там за час, за два можно сделать какие-то физические упражнения. А, посмотреть, не знаю, что-то смешное, какой-то видеоролик. Там, либо наоборот, какой-то мотивирующий ролик, который поднимает настроение. Либо позвонить какому-то а, хорошему человеку, может быть другу, пообщаться с ним. А, чтобы он вам может быть поднял настроение да и когда вы в классном настроении то и уже дела будет легко идти и можно смело позвонить людям и иногда я говорю своим а, там когда мне были новые там партнеры да там сотрудники я им говорил, а, ребята просто сделайте 10 обычных холодных звонков пускай вам откажут возьмите просто 10 отказов чтобы просто привыкли к самому процессу звонка. вот и когда они, начинают, там, они получают 10 отказов, то на 11-12 раз им уже легче это делать. Они вот, к этому привыкают, и они чувствуют, что они это могут делать. Вот. И несколько лет назад еще я работал в одной компании, и мне там руководитель проводил один тренинг по продажам, по холодным звонкам, и он мне показал одну схему. Да, очень такую интересную схему, да, которую, которую я говорю, которая есть в моей голове, да, когда я делаю холодные звонки, а, Но когда я, а, когда я а, уже начал работать в компании Мастер продаж с в. Богданом Богдановым, то он мне очень мощный один инструмент показал, который просто вот мне перевернул все. Который, это тот инструмент, который я искал очень много-много лет. Вот, и поэтому я хочу вам показать эту схему, вот, чтобы, кстати, приготовьте ручки тетрадки, у нас сейчас будет практика, потому что в нашей компании 90% это практика, поэтому приготовьте ручки, тетради, и сейчас будем вместе работать. Напишите плюсик, у кого уже есть перед собой ручка и тетрадка. Кто готов уже к практике, напишите плюсики. Угу. Отлично. Так. Ага. Есть. Есть. Есть. Угу. Угу. Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, что на всех наших вебинарах у нас всегда практика, поэтому вы уже, как я понимаю, подготовленные люди. Отлично. Хорошо. Теперь я вам хочу показать одну схему давайте вместе нарисуем вот такую вот линию это называется прямолинейная линия продаж тут открытие у нас сделки идет тут у нас закрытие и рисуем еще пунктиром вот наверху вот такие вот линии пунктиром Вверху и внизу. Это наши границы. Кто нарисовал, поставьте плюсик. Есть. Значит, это открытие сделки. Тут закрытие сделки. Угу, вижу плюсик. Угу, хорошо. Угу. Так. Угу. Окей. Значит, открытие сделки. Значит, тут у нас... Сейчас напишу несколько этапов продаж. Да? Значит, это у нас приветствие. Дальше. Мы должны расположить к себе клиента. Вот тут вот. Угу. Так. Тут у нас выяснение потребности. Потом у нас идет презентация. Тут у нас работа с возражениями. Значит, приветствие, расположение к себе, выяснение потребностей. Это вопросы, да, будем задавать презентация. А тут уже работаем с возражениями. Возражения по-любому будут, потому что редко бывает такое, чтобы у нас продажа была идеальна. Бывает, очень редко нам позвонили, предложили свой продукт, и человек сказал, да, мне это интересно. Но это бывает очень редко. Кто уже написал, поставьте плюсики. Угу. Есть. Uh -huh. есть uh -huh, uh -huh. есть есть так хорошо так. значит приветствие да что мы должны говорить да во первых мы должны быть в очень классном настроении мы должны быть в энтузиазме в таком чертовском энтузиазме мы должны быть во вторых наш язык должен быть острый как бритва и мы должны за первые три секунды заинтересовать человека так чтобы он не поставил трубку теперь давайте будем писать скрипт значит там, алло, там, Иван Иванович, а, а, кстати, обязательно вы подготовьтесь, вы должны знать, кому вы звоните. А, узнайте имя человека, чем человек занимается. Если у вас сегмент B2B, то узнайте, а, в какой компании он работает, кто он, там, директор, руководитель, да, или там, менеджер. Или это, если физическое лицо, да, тоже постарайтесь а, об этом человеке узнать, хотя бы, ну, примерно, чем он занимается определите свою целевую аудиторию. Значит, пишем. Значит, Скрипт начинается так. Алло, допустим, там, Иван Иванович. Там, алло, это Иван Иванович? После этого, когда он сказал «да», то мы уже представляемся, да, как мы говорим. Еще там, Малой Иванович, там, да, это Дмитрий Баланецкий, как дела ваши? Обязательно говорим фамилию. Фамилию говорить надо, это очень важно, потому что когда мы говорим фамилию, то мы вызываем доверие. Подожди, Дима, секундочку, а если он меня не знает? Что, если... я что я Баланецкий или я Призенко, если он меня не знает. Я ему говорю, я звоню незнакомому и говорю, это Анатолий Призенко, а это ему ни о чем не говорит. Он не попадает если... в какое-то замешательство? Спасибо, Анатолий, что спросили, это да, очень важный такой вопрос. да, а, Я вам сейчас объясню, когда, например, я звоню, да, там, алло, там, Петр Петрович говорит, да, это Дмитрий Баланецкий, как ваши дела? Когда мы в классном строении и наш язык острый, как бритва, то мы создаем впечатление, как будто мы уже с ним знакомы. нет, в том-то и дело. Мне позвонит такой человек, и это Дмитрий Балонецкий. Как ваши дела? А я сижу и думаю, кто такой Дмитрий да, думать, а ну у, меня в голове... думать... у меня в голове, голове кавардак начинается. Я замешательство какое-то получается. вот Дима, я... можно прокомментировать? Да. да. Да, ребят, вы... все нормально, такое бывает, Анатолий имеет право на свое мнение, да, такое бывает, есть момент такой, что если вы представили, он говорит, да, я Дмитрий Баланецкий, у вас появляется вопрос, а кто это, правильно? И да, вот привет. следующий этап, о котором Дима сейчас вам будет описывать, как раз вот, вот то, о чем вы сейчас только подумали, понимаете, и сейчас Дмитрий как раз этот этап займет. Хорошо, Дима? Знаете, я да. как ваши дела? Спрашиваю человеку, который еще меня... Вот, вот тут вот момент по поводу как да ваши слышите, дела. слушайте, Анатолий. Да. Самое главное дослушайте. Сейчас он вам покажет. Значит, пишите все, да? Алло, там, Иван Иванович, да, задаем вопрос. Он говорит, да. Потом. Там, Это Петр Петрович, там, и, там Петр Сидорович, да, там, Иванов, там. Неважно, например. Это Дмитрий Баланецкий, как дела ваши? Вот именно в таком настроении даем, передаем ему это настроение. Да? У него возникает ощущение, что мы с ним знакомы. И вот из моей практики 9 человек из 10 говорят, да, хорошо, у меня все классно. Да, как бы им кажется, что мы уже давно знакомы. А потом они спрашивают, а кто это? Да, там, там, это Дмитрий Болницкий, как ваши дела? О, отлично. Да, и, там Петр Петрович, я вам звоню по такому очень неординарному поводу. Есть буквально несколько минут. Там Петр Петрович, я вам звоню по такому необычному поводу. Там по очень важному поводу. Есть буквально несколько минут. Кто уже написал этот скрипт? Но адаптируйте скрипт под себя, под свою компанию. Кто уже написал, поставьте в чате плюсики. Угу, есть. Есть. Угу. Отлично. Отлично есть, да. Хорошо. Так, давайте, наверное, тогда напишу. Значит, тут у нас идет... Да. Алло, там Иван Иванович. Там, да. Там это Дмитрий Балонецкий, запятая. Как ваши дела? Да, все это дело на энтузиазме, с очень хорошим настроением. Алло, это Иван Иванович, да, это Дмитрий Баланевский, как дела ваши? Да, он говорит, да, нормально, все хорошо, типа, либо, а кто это? И говорим, я звоню по такому вот неординарному поводу, да, я тут пока сокращаю, по такому неординарному поводу, и спрашиваем его разрешение, да, есть ли у вас несколько минут, Я звоню по такому вот неординарному поводу у вас есть буквально несколько минут ну несколько минут есть да хорошо после этого значит я звоню по такому вот неординарному поводу если есть когда у меня к вам у меня к вам два, там, допустим каких-то важных вопросов вы уже сами придумайте что у, у кого с компания именно с каким предложением для вас у меня к вам два важных вопроса, у меня там к вам что-то два, да, там повода, по двум важным поводам, по два важных вопроса, да, хочу что-то там обсудить с вами. Почему мы говорим цифра 2? Потому что, когда мы говорим 2, да, то это легче запоминается, 2, ну, в принципе, это не так много, да, как бы, ну, я хорошо, я готов тебя выслушать. Кто это уже написал, поставьте плюсики. Дима, там вот нижняя часть, вот эти вот три позиции, которые ты написал, они отсвечиваются в окне. И ага. плохо видно. Чуть-чуть поверни. О! о. А, нормально, более не менее? Ну нет, все равно не видно. О! Вот так лучше. Лучше уже, да? Угу. Значит, еще раз. Пиши, пожалуйста, Я покрупнее. Mm -hmm. Понял. Просто у меня самый красивый почек в мире, поэтому... так. Вот так, я буду снять на поводу. Есть буквально несколько минут. Да, он говорит, да, окей. У меня два важных вопроса, Там, по поводу вашей компании, могу сказать. Mm -hmm. Есть, написали? Хорошо. Значит, у меня к вам два важных вопроса. Да? И теперь тут мы говорим. А для начала я пред... перед тем, как мы что-то да, сделаем, какое-то предложение, да, мы говорим. Да, у меня к вам до важных вопроса. А перед этим я представлюсь. Вот такой вот оборот идет. А перед этим я представлюсь. Я звоню с такой-то компании, например, как я говорю, я звоню с консалтинговой компании. мы занимаемся там, проводим обучение, тренинги по продажам, и наша технология обучения заточена под вашу сферу деятельности. Дима, тут просит Галина, просит, можно примеры по поводу второго вопроса? Дай а, двух, еще наверное... несколько примеров, чтобы было понятно. Окей, okay, значит, у меня к вам два важных вопроса. Да? И у меня к вам два вопроса по поводу там, сотрудничества. У меня к вам два вопроса по поводу какого-то предложения. У меня к вам два э, вопроса по поводу... Как бы вы сами должны определять, что вам нужно, да, именно, что вы хотите предложить человеку. Как бы попробуйте сами для себя. Можете, можете даже несколько вариантов написать для себя и уже будете пробовать, как это зайдет, как этот вариант зайдет. Окей. Угу. Okay. А, так. Значит, у меня к вам два важных вопроса по поводу там. Этого, этого, да. А для начала я представлюсь. Я звоню с такой-то компании, и, например, наша компания работает с такими клиентами, как вы, например. Только вы уже говорите про свою компанию и с какими клиентами вы работаете, уже уточняете. Для Дима, чего. А дай, пример, дай пример, как ты вот ты сам представляешься. Вот, так, да, я говорю. Когда представляешь я, нашу, компанию, да, да? да я, я говорю, я звоню с консалтинговой компании. Мы занимаемся тренингами, тренингами по продажам, там, личным развитием, и наша технология обучения заточена под вашу сферу деятельности. Я могу в строительную компанию позвонить и сказать, мы как раз сотрудничаем с такими компаниями, как ваша, да, и наша технология обучения заточена под строительные бизнесы. Как бы мы находим что-то общее вот это очень важный инструмент те кто был на прошлом вебинаре по, про шкалу эмоциональных тонов там вячеслав а нет не про шкалу а про треугольник треугольникаро он рассказывал где есть а, общая реальность вот этот угол да Потому что это очень мощный инструмент, когда мы находимся с нашим клиентом потенциально а, общую реальность, даже вот при звонке, да, при холодном звонке, то мы утепляемся с этим человеком. Мы вызываем больше доверия к этому человеку, этот человек готов дальше нас слушать. Кто написал этот этап, поставьте плюсики. Угу, есть. Угу, есть. Угу. Хорошо. Хорошо. Угу. Вот как раз тут вот, да на этой линии да вот мы должны положить к себе клиента, найти что-то общее. Значит, мы, представили, мы представили свою компанию, да, и это такой, можно сказать, офер, такое э, предложение, да, мы, мы, мы представляемся, да, и, там, например, как я, звоню в консультанной компании мастер продаж, наша технология обучения заточена под вашу сферу деятельности, а вы занимаетесь, э, там, вот этим, например, если у вас э, компания занимается, там, B2B, да, продажа а ваша компания занимается вот этим, как бы просим подтверждения, говорит, да, мы занимаемся вот этим, окей, угу, угу. окей, понял, а, вот, или если это вы звоните физическому человеку, да, то вы говорите, там, а вы занимаетесь этим, да, вы являетесь там, ну, вы, вы должны знать об этом человеке хоть что-то, хоть что-то, да, получить подтверждение. Он на говорит: да, я занимаюсь вот этим, вот этим. Отлично. Да, как бы и вы являетесь кем? Да. Допустим, там он говорит, я являюсь директором. Окей, я говорю, я, кстати, я тоже являюсь директором, да, вот. И мы говорим: окей, давайте тогда, значит, расположение к себе и говорим, что наша компания занимается вот этим, вот этим. И для вас есть уникальная возможность приобрести наш товар либо услугу. Дим, а скажи, как, как ты представляешь, когда вот ты озвучиваешь, когда ты от нашей компании озвучиваешь? Вот прям реальный пример, как ты это делаешь. Да. Я звоню с колоссального компании мастер продаж, и для вас э, заточены, наша технология обучения заточена под вашу сфер деятельности. А вы занимаетесь там встретить там. Да, строительства окей для вас есть уникальная возможность до да, пройти тренинг по продажам и увеличить свои продажи там от 20 до 500 процентов вот и после этого задаем какой-то вопрос например а вы там давно на рынке а вы занимаетесь этим а вы вы директор компании, вы менеджер или кто вы, да? Это вопрос. Задаем, чтобы мы получили подтверждение. Если человек говорит, там я директор, я говорю, окей, я тоже, кстати, являюсь директором. Вот. И после этого мы говорим: Итак, и вот первый важный вопрос, который я вам хочу задать. И говорим: там, Иван Иванович, вам, в принципе, было бы интересно наше предложение? Иван Иванович, вам, в принципе, был бы интересен наш продукт, товар, услуга? Кто уже написал, ставим плюсики. Угу, есть. Угу, есть. Угу, есть. Окей. Значит, задаем вопрос. Вам, в принципе, было бы интересно? Мы не говорим, вам это интересно, там, либо вы купите у нас этот продукт, либо нет. Ну, вам, в принципе, это было бы интересно. Это повышает вероятность того, на то, что человек скажет, ну, в принципе, мне это было бы интересно, да, как бы, ну, да, мне ну, интересен ваш продукт, здорово, как бы, да, окей. Мы получаем ему от него ответ «да», что ему «да», действительно, было бы интересно. Это повышает вероятность того, что мы можем ему провести убойную презентацию. Потому что у многих я слышал, там, мы такая-то компания, у нас такой-то классный продукт, вам, в принципе, было бы это, вам это интересно? А говорит нет, а ну ладно, окей, и ложат трубку, да, и мы клиенты ничего не зацепили. Вот, Дима, тут есть один комментарий. Да. Александр пишет, что нужно вначале заинтересовать, дать понять, что он таки будет с этого иметь. Если он видит хороший выхлоп от инвестиций, то может и не сразу, а через две-два-три касания обычно решаются. Ну да, да ну, я тоже так считаю, да. что может сразу не купят, но через там, пару общений, пару там отправок имейлов, e либо через одну встречу человек может купить. Да, да продолжайте. Да, главное, все, все, Александр, все верно, потому что его надо клиента э, вести, Потому что не всегда он с первого раза покупает. Не всегда. Поэтому иногда цикл сделки может быть месяц, полгода, а иногда и год. Но бывает, что через год действительно клиент созрел. Он хочет ваш продукт, там, вашу услугу. Но вы в течение года с ним общались, там, может быть, раз в месяц звонили, там, поздравляли с какими-то международными праздниками. Да, может быть, вы знаете, когда у них день рождения, с день рождения поздравляли. Когда просто звонили, узнавали, как дела. Просто вот сейчас, вот такое время в наших странах, да, вот, кризис вот этот. Да, может быть, у вас сейчас там бизнесы некоторые закрылись, да, и они не знают, что делать, и сидят как бы на месте, да, и хотят переждать этот. Как раз это идеальный период, когда вы можете делать холодные звонки, просто утеплять своих клиентов, своих новых клиентов, утеплять. Просто узнать, узнать, как дела, там, делать какой-то соцопрос, а как вы считаете, этот там, продукт насколько хорош, какие-то соцопросы делать. Вот. Поэтому холодные звонки как раз сейчас они очень важны. И сами циклы сделки не всегда бывают с первого звонка. Да, у меня иногда бывало, что я позвонил клиенту, он говорит, да, мне это интересно. Мы встречались, да, заключали э, контракт, да, и этот человек у нас обучался. Бывало такое, но это очень редко бывает. Поэтому надо ввести своего клиента какую-то цепочку касаний. Ну, там вы уже после первого звонка, вы можете с ним договориться. Там, сколько раз там, в месяц, там, год будете звонить ему. Вот. Значит, мы спрашиваем, вам в принципе это было бы интересно? Человек, большинство людей говорят, да, в принципе, мне это было бы интересно. Если вдруг человек сказал, мне это не интересно, мне это не интересно, что мы отвечаем? Даем подтверждение и говорим, я вас понял, я правильно понял, на данном этапе вам сейчас это не актуально. записываем я вас понял даем подтверждение на данном этапе вам сейчас это не актуально кто это написал ставим плюсики в чате Дима, вот тут вот есть такие комментарии, я, Аня написала, я предпочитаю тепляться с холодными, а потом уже о бизнесе, когда с человеком уже на «ты», в разы легче, поделать предло... легче делать предложение. И Александр пишет, он даже если не купит сегодня, но должен тебя запомнить. Точно, молодец, постарайся, да. вот тоже Александр пишет, постараться максимально подогреть, делать все возможное, делать то, что должен и будет то, что будет. Ну да, совершенно верно. Да. Да. Да. Спасибо, Анас, спасибо, Александр, потому что действительно мы утепляемся. Мы в первую очередь продаем не свой продукт, запомните, даже не компанию мы продаем. В первую очередь мы продаем себя как личность, потому что люди идут на людей, а уже потом они смотрят на компанию, потому что...